Всем привет! С вами Мишаня, канал "Куда сходить в СПб". Сейчас начинает цикл видео о заброшках Петербурга, и начнем мы с завода Красный Треугольник. Ну что, погнали! with the nails done now.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 Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. С вами был Мишанин и канал «Куда сходить в СПП». Пока-пока!